Ну то есть вот так чехардиться можно. В могила свидания, я на тебя забыл влюблено в кровь. Что прожить это за мной Что-то разделило на рассвет Что постарались а Так что в земле Она же терялась Ты скрываясь в небе Я полю ее в шею в Глаза и сладкий голос Думаю, конечно, шелковистый волос Как она улыбалась когда что-то говорил, говорить Да ловить и перестать Что, что, что жили на море Я ее найду На мыле поздно И вперед пойду Хватаясь за воздух What? Anira bientôt, n'ayant jamais de nous chemin, mal, mais en tout cas les Редактор субтитров а